Разведка новых древних мест. В эти места мы прибыли ранней весной. Еще достаточно много снежного покрова вокруг. Но мы уже наслаждаемся дивной красотой этих прекрасных и живописных мест. Изучив географию расселения древних народностей в этом регионе, мы ведем свои поиски вдоль крупных и малых рек. Осматривая балки, поймы и террасы, мы не теряем надежды найти древние стоянки наших далеких предков. Заглядываем в глубокие овраги и разведываем пологии берега у крупных в прошлом рек. В таких поисках нельзя торопиться и куда-то спешить Осматриваются все перспективные места и анализируется каждый извлекаемый объект Преимущественно из высокоуглеродистого железа Образно представляем, где и как селились наши предки и где искать следы прошлой жизни. Давайте вместе изучать и исследовать в поисках вечного. Приятного всем просмотра! Всем доброго здравия, друзья! Сегодня мы копаем, слушаем пение птиц, много говорить не будем, не будем разглагольствовать, просто копаем и смотрим, что мы сегодня найдем вместе с вами. Просто а сразу уже... начинаем с древнятины. Да, и уже есть первая находка. Опасян. Маленькая, но звонит очень хорошо, по-взрослому тут. Что такое? Не знаю даже, что это такое сказать, даже не могу. Пряслица. пряслица? Не знаю. Похоже, может. Не очень похоже. Да, пряслица. Да, пряслица. Похоже, пряслица. что пряслица. Слушай, да. Серьезно. Да, ребята, Ох, пряслица. Пока. Вот вам и дела. Да. Вот вам и начало. Древнятинка пошла. Вот она, вот она родимая Посмотрите, пряслица, друзья, пряслица Мы копаем на древнем месте вот. Ставьте сразу лайк, подбодрите нас Сегодня будет очень круто ножичек такой корень идет вообще можно без лопаты остаться ранее снай конечно приходится вот такой грязи колыряться, как жвачка прям на все налипает но зато нет клещей нет комаров самое классное время года что-то крупное а во. Ножик? Ножик? Окей. Ножик рядом с пряслицей. Ножик. Точно. Да? Ножи. Да, вот он. Маленький ножик совсем. Как самая форма, какую мы здесь всегда находим. Да? С почином. Да. Восьмой слет туристов, КМЗ-72. Мы здесь туристический колышек находили. Помнишь? Да, скорее всего, наверное, 72 год обозначает цифры. И вот такой крест нашел. Это явно древний вообще а вот. материал. Как э, у Пряслицы тоже материал такой же абсолютно. А что-то такое интерес... Какой интересный. Какой-то крест, походка. Интересный Ой, жуки тут, смотри, полные. Ты если не убивай. Да нет, конечно. Ой, какой хороший. Да, я их детство в всегда. Банку наберешь, там кормишь. И чем ты их кормил? Траву там. Нарвешь. Потом отпустишь. Побалуешься. Так, что-то этот меч викингов никак не выкапывается. О! Наверное, это будет топорик. Может и Ты же здесь его закопал, да? Нет. Пересъемка. Не здесь. А где ты закатывал. Ох, кормись моя. Корнишечка. как где то тут. Опять ножик выскочил. Он красавица. Тоже ничего сохран. О, О уже покрупнее. Да. Угу. Два ножа сегодня. всех горячо приветствуем, друзья посмотрите, в каком прекрасном месте мы находимся вы посмотрите, сколько снега здесь мы сейчас, чувашие ребята, ищем древность и старину ой, снега очень много мы копаем мы нашли, кстати, проталины о, какое гнездо огромное Орла-беркута. Опасно здесь ходить. Но мы все равно здесь ходим. Вот, мы же волки. В общем, ребята, мы уже нашли, кстати, некоторые находки. Обязательно их будем публиковать в ближайшее время в нашем инстаграме, в сторисе. Так что заходите обязательно, подписывайтесь. И ставьте лайки, следите за нашими новостями, за нашими приключениями, ребята. В общем, ходим, копаем. Всех горячо приветствуем. Волк, леса, древность, старина. До скорой встречи. Вот туда вот пойдем тоже. Ночью хорошо, что подмораживать Снег сейчас держит. Тут вообще какой-то мелкий кустарник пошел. В каких условиях приходится О, искать, смотрите, по колено. Потому что здесь рогата пообломали кому-то. Представляете, в начале сезона и сразу кошелек найти, а? Крутые перчатки морковные. Так что на охотке сто пудов должны быть. Еще одну монетку. Потом еще одна выпала, ребята. И еще одна вот торчит. Павел, ребята! Почему-то они привязаны какие-то на веревке Непонятно И овцы, наверное, носили В общем, ребята, не получится так просто отсюда уйти Вы его видите Вот он Все равно здесь сигнал В общем, походу, кошелек Блин, сохран, ребята Вообще сохранище Дед Хабара вроде не встретил, но Монеты прям пошли под конец скопа В принципе, неплохой сохран Надо будет почистить, отмочить А вот тут было очень знатное пиршество Хорошо здесь белки повеселились Супер. Правление Петра Первого. Тут Петра Первого. Вот она, вот она. Это тоже Павловская монета. Ох, сохран, ребята. Еще одна монета. Походу, опять кошель. Вообще, я не знаю, как это называется. Походу, еще Николай будет опять. Крупничок. Хе -хе, вообще огонь. Просто огонь, коп.